Всем привет! Вы на канале Мистер Ярс. С вами Дин и Чика! Всем привет! Сегодня мы прошлый стрим закончили, что мы получили вот, это, вот эту статуэтку совы! И теперь мы будем заканчивать вторую. Мы будем заканчивать вторую концовку! Да. Продолжить! У нас уже выбранные матроники, и не знаю, куда эту чику поставить то Не знаю, куда ему чику стать вместо... Вот той чики, да. Мне вместо той чики поставил обычную чику. Да. Сменить команду. Меняем. И... Вот. Вторая команда, ну стандартно все фантомные матроники. Ура! Танцует. Ждем, что-то говорит нам. Мы занимались на том что в прошлом стриме, что мы попали. Мы хотим это... Открыть это. Чип. Эй, вы что? Муханы! Все, сбежали с боя. Я просто не хочу и драться с ними особо. Поэтому... А что ты хочешь, Фредди? Что ты хочешь? Я хочу собрать чип, и я это сделал. И сейчас мы выберем, по-моему, куда? Угадал. Чип. А какой чип? выберешь, чип? Чип я выберу? А, тоже... Эм... Прекрасный. Фредди. Вот а эти чипы выберу. И вот этот. А, Фантом-марионетка. Да. Фред, он, у него очень большая голова, как арбуз. И он все время злится, что все думают, что у него голова, как арбуз. Ты знал это, Фредди? Опять вы? Я хочу с вами драться. У нас щит, Фредди. У нас опять щит. И подарки. <связь> <связь> побег, побег. Ну не могу я. А? Я сбежать не могу. Лампочки. А внутри их лампочки. Рэйди, там оказывается растение. Ты видишь внутри растения? А как а сбежать с боя? Щелкунчик. Вот, сбежать. Ура! Ура! Мы побеждаем или я -у -у. рано радуюсь? Мы не побеждаем, я хочу сбежать с боя. Во. И... О, все! Что? Что ты, что ты придумал, Фредди? Я ничего не придумал. И сейчас мы ты должны. Хочешь в цирк? Да, в цирк. Так, сегодня мы сова вообще не будем трогать, потому что Сову? она нам не нужна. Да, сова нам не нужна. Ты ее оставишь сегодня в покое? Да, потому что она не нужна в этой концовке, потому что мы совсем другую концовку делаем. Страшно. С часами. Очень да. страшно. Не, не страшно. Просто надо собрать последние часы, которые там находятся, а потом. Я пойду в четвертую локацию. Мне нужно туда пойти. Да. Потому что мне там ждет один человек, который. И благодаря ему я закончу концовку. Ну, на этом я закончу сегодня три концовки, то есть я по -по попробую закончить секретные концовки, другие. И в конце ролика я посмотрю пасхалку. О, луч! Клуч! Не ролик, а Ура! Да! Укушишь наши ⁇ Последний самолетик! Арахисовым маслом! Ура! Ура! Ребята, мы побеждаем! Еще! А, поздно, Фредди, ты луч! Поздно применил! Мы уже победили! Ура! Наша команда победила! Я ничего не при применял. Это же самолетик применил, но луч против нас. Да, это было против нас. Ой, Фредди, а я не заметила! Я тоже не заметил. Привет! Босс? Босс, но он слабый какой-то. Да не похож он Фредди на слабого! А что в яйце было? Что, тучка? тучка? О, нет, это не, тучка. Так, о, мы так э это не тучка! У нас очень сильная команда! В этот раз, ребята, мы побеждаем босса! И так. даже полетели шарики! А нет, он шарики применять против нас! Так, пицца! Опять пицца! Пицца, наверное, самая Что гадкая! давай вторую команду! Орудие. Оружие против босса! Так, пицца, большая, Пицца! Опять пицца! Огромный пицц! И... Опять шарики! Сейчас мы полёпились! Все, полёпились! Я заметила, Фредди, когда из аниматроников вылетают вот зеленые пузырьки, Значит, они очень злятся! Да, все победили мы одной ура, пиццей! Ура, он рассыпался на конфетти! Да, ура! да, ура! К конфетти! Много денег нали. Куда идем, Фредди? Мы идем в палатку! План. Мы должны идти в палатку, в палатку? Мы а теперь... Идти... Нам надо Главное, пойти... Говорю, вот. А тут чайки! То, это что последние нужно. Часики? Да, последняя часть. Всего их пять. И мы пятую пять. нашли. Мы все пять нашли, ребята! Мы нашли Да, все пять, час... все пять! Пять! Пять! Ура! Все пять у нас! Все часы у нас! Полный комплект, Фредди! Да, полный комплект! А теперь а это что? мы должны идти вот сюда. Ты поплыл? А, забыл! Ты пошел по по воде? Нам же не сюда, нам другую Локацию, точно. Много. Нам Много. надо закончить Боя. еще одну концовку. Четыре. Справимся ли мы? О, уже. Все-таки не очень надо. Очень сильная команда уже уже летят с них запрет. Да, очень сильная команда у нас. Согласен. Очень сильная. Давайте, давайте, давай, Фредди! А у них тоже шарики, так. у шарики. У них все дерутся шариками. Вот это шарики, да. да? вот это шарики, шарики. Опасные, Опасные! шарики. Опасные шарики. Осталось два Два боя. Пицца. Пицца! все. Я могу сбежать с этого боя? Все, свалил. Что, пойдешь что-то покупать? Блин, я забыл, что у меня что? это. Байдев нет. Нету. Блин, придется вот пока... Как без... Обесп... Меня не дают. Не дают подарок. Просто мне... Меня... Интересные. Вони, да. пятую локацию, потому что только там есть этот байт. Противобосный. Тут так страшно, Фредди. Это же кладбище. Ты зашел в потанной ход? Ты под землей? Да, я под, я под, под Да, я под кладбищем. В тоннелях под кладбищем идешь, да? Да, в да, тоннелях под кладбищем. О, капканы! Я, конечно, хочу с вами драться, поэтому я не буду с ними драться. От них играть. можно так просто уйти а да? они выпустят? Да! А что же мы раньше так не делали, Фредди? Просто нажмите на кнопку, а английскую, зажать и вы убежите. Будешь опять покупать? Что? Ну да, у что? Меня тут это... Что? У нас не хватает на фиолетовый. Mm -hmm. Луч, у нас не хватает, Тогда давай мы немножечко подкопим. Тогда обычный. Тогда придется нам обучать фантом. Да, фантом. фантом. А теперь мы должны что-то у Манго покупать. Можно? Ну да, можем. Но ты да? тоже можешь. Да. Можно а вот это, это тоже. тоже да, так. Просто мне очень интересно. Блин, мне не хватает. же пожертвовать этой пчелкой. Ты хочешь пчелку красную, Фредди? Нет, не хочу пчелку красную, мне надо... Хорошо. А, пожалуй, этого не будет пока что. Уж. И лучик, не, глазик. Не, лучше два этих. Глазик. На всякий пожарный. И лековка. <звы> Ой! Ой. Нет, пожалуйста, я, пожалуй, это сейчас а снова вернусь. Главный. И изо вот так. Вроде так будет на по по-нормальному, да. Вот. да. Кошмарный Фокси, да. Кошмарный. Стоит Не в ходу после Фнав один, да, знаю. Так, персонажи разные, а, а подсказки ра э, э, они одинаковые почти все. Ой, тортик с клубничками! Да? Фредди, давай, давай его заберем, заберем, мы его разберем. Лил не дастся, он не дастся, чтобы его дастся, съесть. Дастся, дастся. Мы его просто сейчас опять на конфети разорвем на конфети. А просто съесть его нельзя? А нет, он наверное живой, да? Не, он даже не живой, он не матроник что ли? Все, свалили. Теперь давай уже. А, вот, Опять? Ой. так. Мы с тобой зашли в фантазийный мир, да? Нет, мы не в фантазийном мире. А в каком мире? Мы клуб? совсем в другом ключный. мире. Да, ключный мир. Верно. Давай, босс, надеюсь, я его побежу. Это будет долго, но... Побеждать будет? Да, побеждать буду. Да? Давай, уничтожаем. Но у меня но ну могу будем сбежать. Блин, он нас оглушил. Что раз, а? Тогда слабенький миметрониковый. Это ну, не слабый, ну но а нормальный. Ты его тогда отпомнишь тоже. Ага. И победили, или нет? Или у нас потом вылетит? Не, не, не, не, -не. Мы его, не мы его побеждаем уже. Пиццей, большой пиццей. Я Все, оглушились, отглушились, все. все. Теперь они все. А у нас все. В этот раз нету. Крысь капканчиков. Они а есть, но это они Николай у слабенького, не они не у слабенького, слабенького. слабенького а персонажа. Это тучка, это тучка прилетает у нас нет ш... шарики, да? Они а только у, той, а, у, у это... э, той Бони, но он слабенький, поэтому я не буду его брать. Он бы тут уже сразу сдох в моей команде, потому что его мало жизни и мало хп. Поэтому я не буду его брать. Блин, он у нас, у нашу команду ну все что? глушил. Луча давай, он ведь деревянный. Давай, давай, Фредди! Фредди! Давай! И сейчас! Всё. Да! Мы его победили! Всё. Конфетти осталось не было. Да! Виктория! Полторы тысячи очков! Круто! Фредди, мы просто молодцы! Ну и персонаж, это команда. кто это? Молодцы. Кошмарный Фокси! Фокси. Здравствуй! Фокси. У него что-то столько шариков вышло. Все уничтожили! Стё... Берем Стё... тебя вместо обычного фокси Берем тебя. Как же быстро! Что же за команда у нас теперь? Что же за команда? Мы так Сильная, с просто Сильная, потому что а прокачанные! Они прокачанные они у меня. Кровь, вот да. молодцы! Вот просто вот суперские! Или оставишь ту же самую команду? Нет, я не буду ту же самую оставлять. Я пошел поменяю вот таким образом. А вторую оставлю так же, как было. Все, фантомы матроники. В бой! А -а -а -а -а, он говорит, говорит. Что там убийца. Так, и перед тем, как сейчас я это... А, какие это мангу? Ничего, сейчас будет, манго. исправимся. какие-то странные зеленые Сейчас я хочу с поэтому я сбегу от них. Все. И фейковая стена. Ура! Страшно. Теперь Приди. тут не будут сильные матроники. Да, да, да, да, да, Мы не будем сейчас долго все это читать, Фредди. Пойдем да. дальше. Пусть наши подписчики прочитают. Ну нет, мы с тобой тоже прочитаем. Да. Но после игры мы сейчас хотим дойти до конца и, и, получить... и, эту концовку, и получить Три концовки. Три Первую концовку концовки. сейчас заканчиваю. Две они секретные. И они в четвертом мире измерение Вы сами знаете, как туда попасть, если кто-то не знает. Опять он смотрите, не, не выключайтесь, Я вам покажу, как открыть эту концовку. Да я все буду открывать концовки, которые могу. На И перед этим надо сохраниться. Да, иначе может потом все сначала начаться, если мы не сможем тут. Да, пройти. да, да, да, да, потому что сейчас буду да, показывать. Тут эту. может случиться все что угодно, Фредди, все что угодно. Все что угодно, да. Тебе Верно, страшно, Нет, ну а сейчас ты мы. Куда идешь, вверх или вниз? Так и. Ты идешь вправо. И вот, сейчас вот, я вам вот, покажу. Это лицо. Я вам сейчас покажу секретную концовку. Здесь есть, двигаемся, здесь двигаемся, есть двигаемся, секретная двигаемся концовка. Да. Я вам ее сейчас покажу, подробно И расскажу. Двигаемся, двигаемся. И сейчас, если я не ошибаюсь, нам надо не сюда, а совсем в другое место, то есть вниз. И тут где-то должен быть проход. Ты вот видишь? Куда мы идем? Ты заблудился, Фредди. Ты заблудился. Вот тут есть секретный проходик. И сюда как раз нам и нужно. Нам надо в другую сторону. А как там? На другую сторону пройти, Фредди? Сейчас, помню, я нашел. Может, мы пропустили вот. проход? Тут. Все, нашел. Ты нашел? Нашел! Я секретный проход нашел. Мы сейчас побьем секретную концовку. Чика, не пугайся, что у нас будет все красное. А что? Там будет очень страшно? А-а-а-а! Боюсь, Боюсь, Фредди! Это что, Большое Яблоко? Это большая тыква? Это Хэллоуин? Нет, это, по-моему... Это, по-моему... Подожди, это, по-моему, большое озеро? Большое озеро рыбак с уточкой? Нет? или это кран, или это подъемный кран? Смотри какие белые ножки, а чё ты белишь? Я тону! Ты утонул? Я это что, тону! Сейчас что, сейчас сейчас будет. Это горшочек? Что это вообще такое? Куда ты тонешь? Я не пойму. <с gö> это лифт, лифт, лифт, лифт ребята! <сасшат> <сасшат> <сасшат> <Идим>. <сасшат> Мы куда летим? Неслиер. Падает, значит, они летим. Фредди, по-моему, я отстала. Я уже. Ой, где ты, Фредди? Я тебя больше не не вижу, не вижу. Итак, мы сейчас надо подождать, и сейчас наверное будет. Все, Фредди, где ты, Фредди? Подойди, падая. По-моему, уже он улетел. Где, где, Фредди? Ты где? Где? Терпеливо надо ждать падения. Да будет какое падение, если просто заперся? А внизу есть что-нибудь теплое, пушистое и мягкое, что-нибудь есть? Там, да? А -а -а -а. Все, я больше не могу. Тут нету воздуха, все нет воздуха. Ужас, ужас, просто ужас. Что же происходит? Когда же оно закончится это падение? Сейчас будет. Как это? Фредди, останови это падение, больше не могу! Это будет только... надо подождать. Шалавица, секретная концовка. Все, по-моему, я одна лечу. Фредди нигде нету. Где эта Чика? Я уже паду, а ее никак не могу найти. Где она? Чика! если ты меня слышишь, мы скоро все? Все, все. Нет. А, Фредди, вот ты где! О, я догнала тебя! Давай, Фредди, Фредди, Фредди, держи меня за руку! Я держу! Я держу меня за руку! О, меня Подожди, там не только Тика, ты кого-то еще держишь за руку? Там двое? Или это Скотт? Нет, мы, это Скотт, и он держит своих детей. Нас обоих! Нет, поддержи тебя и меня, Фредди! Нет, он держит своих детей, и мы смотрим совсем за этим! Это картинка, это... Еще на концовка и сейчас мы должны выйти и зайти в игру, перейти в нее. И А зачем он постоянно в... включает разный цвет экрана? Это как будто смотрит за нами он. Да, сейчас перейду в игру. А что, нам надо подождать? Подождать? Пройти. Нет, уже будет бесконечно. Надо просто перезайти в игру и, и снова будет... сидеть и смотреть на цветные квадратики? Бесконечность. Это поэтому это мы должны перезайти в игру и у меня появится татуэтка. А что это у этого Скота? Итак, это, что что всё, это, я прихожу... это такой кинозал? Это такой кинозал? Это телевизор. Только ему было лень рисовать картинки, поэтому сделал мигающий экран. Может, он любит такой телевизор смотреть, Фредди. Не знаю, ну я сейчас нажму Эскейп, и ты жду в игрушку. Да. Все, я держусь, Фредди. Давай. Фредди, что-то ничего не происходит. Мы тут останемся. Мы останемся. Даже же нет. Я сейчас. Выберусь. Что-то ничего не происходит. Да. Ну что? Он нас заманил? Нет! По-моему, не меня... ловушку. Не знаю, что, что делать, но, по-моему, очень это... плохое он замыслил. Что-то очень плохое. Да, я даже не знаю, что все делать. Теперь будем сидеть. Может, ты уберешь нас отсюда, а Вы я идете? попробую, ну не, не знаю, получится у меня или нет. А что? Придется нам тут сидеть, это и есть концовка. Я думал, что просто призади игрушку, и ну, у меня что-то не получается. У меня что-то не получается это сделать. Ты не можешь выйти от Скотта. Вот так он заманивает в гости. Нет, ну, вот он собой все подержит. должно быть Видишь? хорошо. ты слева, а работа, я справа. Кнопка. Обнял нас за плечи и сидит. Смотрит да уже, Он не давай, обнял. А, а нет. Своих детей, мы смотрим за этим. Мы стоим сейчас. Они вообще... Что? Двое? Двое? Да, двое. По-моему, это мы с тобой. Ты что-то путаешь. Тут ведь такой мир, все не такое, как на самом деле. Поэтому мы на себя и не похожи. Вот я думаю, что-нибудь сделать тут. Ну уж не знаю. Не знаю, Фредди. Надо отсюда выбираться. И побыстрее. Да, выбираемся. Ах, я больше не могу. Выходи, Фредди. Выходи, ребята. Помогите нам, как выйти отсюда. Кто-нибудь знает? Кто-нибудь Кто знает? знает? отсюда выйти! А -а -а. Ты мне страшно! Фредди, спасай нас! Спасай! Я пытаюсь, но у меня не получается. Всё, Фредди, давай рубить стены. У тебя есть кирка? Давай нет, кирку. у меня есть Из кекс. Майнкрафта возьмем кирку и вырубим себе тоннель и выйдем отсюда. Это не Майнкрафт, это в ВОРОЛД. Да Тут знаю. нет кирка. Фредди, может, ты с собой захватил. У меня нет кирки. Ну что-нибудь давай делай. Только Фредди, Фредди Фредди, Фредди, Фредди, давай кексиком. А кексик взорвется. Нет, он меня споречит, и можно его покушать. А пиццу можете пробить, но это мало понравилось. Можно а микрофоном, но микрофон нет. Что же нам делать? Что делать? Я пытаюсь выбраться, -фут но у меня что-то не работает. Давай микрофоном. Ну, давай микрофоном. Каким микрофоном? Нет, не получится. Ох, что же делать? Вот это мы попали в западник. Не могу больше тут сидеть. Я Может, пытаюсь... что придумаешь. Как выйти? Боюсь, я тоже. Что же нам делать? Так и будем сидеть? Я не знаю, наверное, это про Утро. Весь. Будет ночной стрим. Да, будет ночной стрим с моргающим экраном. Вот же шутник этот скот. Это ж надо так подшутил над нет, стримером. Он не подшутил. Он нам клавиатуру сломал. Клавиатуру? Да нет он подшутил. Он шутник. Он шутник. Нет, он на по-моему клавиатуру сломал. А ну что нам делать? Нам надо заново войти, да? Заново войти заново в игрушку. Да. Надо, надо выйти и заново в неё войти. Только я не знаю, как я хз. Я не знаю, как это сделать и не знаю. Буду ждать, что-то придумает. Бедная. Вика, пошла с тобой, теперь не знает, что делать. Ужас, просто ужас, не знаю. Помоги, Фредди, я больше не могу тут сидеть. Я тоже не могу, я пытаюсь выбраться, у меня ничего не получается. Почему-то. Пицца не помогает, кекс не помогает. Уже жарко тут как становится и душно. И вообще, что же делать? Так, ребята, мы сейчас попробуем сейчас перезагрузиться. Как ты, Фредди? Давай на перезагрузку. Я не знаю, как это сделать. Все, готовься. Давай я за тебя держусь, а ты за меня. Давай обнимемся. Отпусти его. Отпусти его, Скотт. И меня отпусти.